Отдайте сейчас мне сердце я вас умоляю, уже, его Это уже очень опасно! Давайте <свес> просто <свес> скормим его <свес> демону! Я достаю свой меч! Ты ведь не против, Сташи? <свес> Что? Химену, ты, ты что? Так О, не понял? У тебя тоже крыша поехала? За силу он расплатится годами жизни. А у него еще осталась куча невыполненных дел. Чтоб тебя! Зачем ага. а? ты все ко мне жмешься! Отвянь уже, а! Нет, я, конечно, не спорю. Он засранец, которого не жалко. И нож в печи наверняка заслужил. Но при этом хочет убить демона огнестрела. А я в одиночку ни за что с этим чудищем не справлюсь. Поэтому я и годы жизни отдам. Но Дэнджи убить не позволю. Пауэр, ты же одержимая крови! Сможешь остановить кровотечение? Как угодно управлять я могу лишь своей кровью. А вот чужую подчинять тяжко. Хотя, если хвостик помрет, то кто же мне тогда еду будет готовить? Так что выбора у меня нет. Да все, все понял я. Сигану я ему в пасть, не ссыте. А, ну, спасибо тебе. Только вы этом. учтите, я буду сопротивляться. Я про твои обещание не забыл! А ты знаешь, как победить? Будь таски больно, но я превращусь в пилу. Какое пило! Я тут заметил. Этот демонюга почему-то сытся от одной мысли о моей пиле. Но раз такое дело, я буду резать и рвать его до тех пор, пока он сам себя не порешит. Идея у тебя прям как у демона. Я тебя о чем-то просил вообще, Козлина. Никогда я никому я не хочу быть должен. В печенках у меня долги сидят. Предпосылки выберемся, будем квиты, понял?